Он заключается в том, что мы себя обеззаражим. Второй момент, который я преследую, у нас будет с вами сегодня очень полезное. Ой, да? Периодически меня будут тут забегать, Голливуд сегодня, что называется, работает. Да, и поэтому. Значит, второй момент, именно благодаря вот этому уникальному составу, у вас сейчас у всех будет прекрасная концентрация внимания. То есть вы услышите все то, что вам полезно. Это тоже для меня важно, чтобы это время было... Нет, не здесь на скамейке подключилась. Ну просто тут люди ходят, разговаривают. Может, потише вас. Санкт-Петербург я что-то все-таки увезу. Начните. Можем работать, Да. Ну еще раз добрый день. Добрый день, дорогие мои любимые воронежцы. Огромное вам спасибо. Наверное, что мы встретились. Сегодня мы уже работаем третий день. Очень интенсивно, очень интересно. Я, наверное, сразу бы хотела сказать огромную-огромную благодарность, безусловно, инициаторам этой нашей с вами встречи. Здравствуйте, наша замечательная Ольга Васильевна Ширешева. И благодаря ее энтузиазму и ее желанию наша с вами встреча состоялась. Второй момент, да. который хочу сказать, мы уже работаем третьем, завтра будет заключить на четвертый день. Огромное спасибо за организацию. И вот именно здесь мне бы хотелось сказать спасибо нашему замечательному Игорю. Ну вот он здесь скрывается. Да, но тем не менее, да. Да, да. Потому что все четко, все дисциплинировано, все совершенно замечательно. И третий момент, который я хотела бы сказать, это, конечно, огромное спасибо Марине Алехиной, потому что я у нее остановилась, и благодать ее дома, как сказать, создает то настроение, которое я вам передаю. Поэтому всем огромное спасибо. Да. Я очень рада, что у вас хорошо. И поэтому мы сейчас с вами начнем работать, и э, как бы максимально я бы хотела уточнить, Скажите, пожалуйста, кто знает нашу сегодняшнюю тему, о чем будем говорить? С какой целью вы пришли? Ну? Угу, по онкологии. Хорошо, чтобы я так для себя понимала по онкологии, есть у кого-то уже тот вопрос, который вот у него наболел? Но это не значит, что моя моей соседки Зина вот такой вот такой диагноз, можно ли ему то-то принимать? Есть какой-то общий вопрос, который вас волнует? Когда мы говорим, пожалуйста. Какая вы молодец. Спасибо вам большое за вопрос. Да, да. То есть, какие продукты? В принципе, мы сегодня будем об этом говорить, и я надеюсь, что есть еще вопросы, которые вы хотели узнать. Вы имеете в виду кисты яичников? хорошо хорошо uh -huh. хорошо хорошо так но ну, в целом мне все это понятно тогда давайте мы сделаем таким образом я сегодня посвящу свою лекцию чтобы рассказать как мы можем с вами а максимально остаться здоровыми да и это возможно по вивасанас. И второй момент, давайте будем откровенны, что делать и что мы можем, как помочь себе, своим друзьям при наличии онкозаболевания для того, чтобы получить контроль, стабилизацию и реабилитацию. И вот здесь вот кто нас видит, то, что я знаю, что мы сейчас с вами в зуме, я хочу всем, как бы, знаете, передать огромный привет и передать всем тем вивасановцам, которые сейчас а, именно как вам сказать, борется, я бы сказала, и борется очень активно, и борется очень правильно с этим заболеванием. Почему? Потому что вивасан – это да. образ жизни, безусловно, это особая дисциплина, но тем не менее и вивасановцы болеют тонко заболеваниями. Но есть очень положительная новость, и поэтому кто сейчас в зуме находится, я знаю, кого я сейчас точно вижу и знаю, что они меня слышат. Вот для вас очень хорошая новость. Если Вивасановец хотя бы находится на наших программах последние 10 лет, причем именно в дисциплине, в приеме и так далее, так далее, то даже наличие онкопроцесса у него протекает в более легкой форме и с выздоровлением. Вот я, конечно, не слышу аплодисменты, потому что вы, наверное, не очень да. Но, да. Вы еще раз должны понимать, то есть... Не страшно болеть онкологией, чтобы вы понимали, да, потому что на сегодняшний момент и медицина, и сами сегодняшние именно, как сказать, программе по вивасан. Они позволяют нам с вами именно максимально поднять весь тот человеческий ресурс, который дается нам на выздоровление. Это именно из моей практики, и то, что я сейчас вижу. Только есть один момент. Это люди, которые где-то последние 10 лет всегда были вивасами. Понятно, да? И мы начинаем нашу с вами чудесную лекцию. Она посвящена, безусловно, здоровью. Потому что это прежде всего... И вот у нас есть замечательная группа мивосановцев. Они у нас вот такие вот веселенькие. Вот такие вот, да? Вот такие вот. Это наши мивосановцы. Про все на сегодняшний момент медицина доказала, что нам дается 120 лет. Игорь, правда, вчера обиделся и сказал, что он планирует больше но мы как-нибудь и на 120. И поэтому у нас с вами 120 лет нас ожидает все. Здесь мы с вами говорим, безусловно, о здоровье. А теперь смотрите, как интересно. Когда мы говорим про здоровье, вспоминаем наши с вами основные ориентиры. Что влияет на ваше здоровье? От чего оно зависит? Хорошо. Здоровый образ жизни. жест который, да? Что, причем это у нас с вами определяет, кто нас сказал про здоровую жизнь? Молодец. Потому что это основное, я хочу, чтобы в последующем у нас с вами, чтобы вы понимали, 20% у нас с вами наша наследственность, 20% это наша экология, и обратите внимание, только 10% это развитие медицины. Как-то правильно? Я хочу вам сказать, а давайте представим, да, ведь хорошо будет. 100% наша медицина определяет наше здоровье. Как вы считаете, это будет классно? Да? Могу вам сразу сказать, 100%, да, вы пришли, у вас что-то не то, все, вам сустав поменяли, что-то поменяли, все. Вы как робот пошли дальше. Все, через некоторое время пришли, зубы поменяли, ноги поменяли, вы пошли дальше. Через некоторое время вы пришли, а вы устаревшая модель. Вы понимаете, как сказать? Не может быть такой зависимости. Мы с вами должны всегда иметь свой собственный контроль. Только я могу отвечать за свое здоровье. Как только вы свое здоровье на кого-то перекладываете, друзья мои, вы сразу же находитесь в созависимости. Вот это вы должны понимать. Следующий момент, мы говорим, 20% на сегодняшний момент это наша с вами наследственность. Хорошо, это плохо, я сразу говорю, 100% мы зависим с вами от наследственности. Это говорит о том, что каждый, кто заболел, в последующем 100% даст такую же заболеваемость. Это хорошо или плохо? Отвратительно, и поэтому чем занимается Вивасан, мы максимально прикладываем все силы, и я говорю, канара никто не подарит. Ну, не все сейчас, особенно в этой ситуации. Но если мы с вами сохраним здоровье и не заболеем онкологией, то у нас здесь будет нас есть не 20, а 19, а 18, а 17. Чувствуете? Всегда надо знать, где у нас математика. Следующий момент – экология. Ну, на экологию, конечно, мы не сильно можем с вами повлиять, но тем не менее, как вам сказать, один из положительных моментов ковида какой был. Мы все сели дома, но ну, кто был дома, еще что-то такое. А, все знают, что в некоторые места лебеди прилетели, дельфины пришли. Почему? Машины не ездили, заводы встали. И мне кажется, знаете, вообще земля, вот прямо мне кажется, она сказала, вообще посидеть дома. Земля так от нас устала, и вот тот момент, когда нас не было, потому что когда мы говорим с вами про экологию, друзья мои, это наше совершенно потребительское отношение к Земле и вообще к планете. Это не ветром надуло. И вот чтобы вы это тоже понимали, пока 20% экологии. Если экология сейчас перейдет в 50%, это говорит о том, что мы с вами живем в загазованном мире, в совершенно техническом и так далее. И так далее. То есть для всех все понятно. От... Просто прекрасно у нас с вами. 50% это максимально, что зависит конкретно от вас, чтобы вы были здоровы. Или же мы с вами не заболели онкопроцессом, или же я хочу вам сказать, если заболели, у велосаносов это лечится. Онкопатология у вивасановцев лечится. Почему? Потому что это уже особое, я бы сказала, такое мировоззрение человека, который занимается. Только да. 10% отвечает. Я уже вам рассказала, не надо стопроцентной медицины. Вы сразу будете устаревшая модель. А теперь понимаете, про что там стволовые клетки и так далее, так далее. Это все про то. Так вот наша медицина на здоровье. У нее есть только три задачи. Первая задача – это образованность населения. И поэтому в данном случае наша с вами лекция как раз посвящена тому, что я вам рассказываю сегодня, как можно быть здоровым или как правильно себя вести при наличии этого сложного диагноза. Вторая задача медицины – она должна именно предоставить нам с вами именно доступность первичной диагностики. То есть в данном случае уже везде есть маммография. Кто из вас сделал маммографию? Молодцы. Но леса рук не вижу. Угу, такая вот скромная. Значит, маммографию делаем все обязательно. Если, конечно, как вы представляете себя женщина, у вас есть грудь. Если вы не женщина без груди, и это не про Игоря, то это совсем другая ситуация. Следующий момент. Колоноскопию надо делать. Да? Кто из вас хоть раз делал колоноскопию? Молодцы. Уже цивилизация. Цивилизация. Мне это очень нравится. Да. Следующий момент. Прошел ковид. Кто из нас с вами делал рентгенографию легких или КТ? Это прекрасно. Я даже не спрашиваю, болели ли вы ковидом. Тоже хорошо. То есть, сдаем развернутый анализ крови, безусловно. Мы с вами ходим к гинекологу. То есть, это настолько общепринятый клинические, что называется, обследование, которые сейчас надо пройти не для того, чтобы вас что-то нашли. Запомните тоже ключевую фразу. Вы ходите к врачу и анации, для того, чтобы подтвердить, насколько вы здоровы. То есть, понятно, врач, который сидит, я была в классической медицине, но нас так научили, нам за это пятерки ставили, мы следопыты, мы хотим у вас что-то найти, мы ищем, ищем, ищем. Но когда приходит пациент и говорит о том, что я хочу узнать, насколько вы, вы здоровы, да, я тоже, кстати, я вместе с вами хочу сказать, действительно, а насколько вы здоровы. Понятно, для чего вы ходите к врачу, но вы ходите обязательно и регулярно. Итак, у нас с вами возникает вот эта вот замечательная картинка, которую вы знаете, которая показывает теперь, насколько от вас зависит здоровье на 50%, очень много. Благодаря Вивасану мы можем добиться и до 60%, и это мы с вами делаем. Теперь переходим непосредственно к нашей теме, когда мы говорим об онкологии. Смотрите, как интересно. У нас с вами есть как таковые разные специальности, и вот... Различные заболевания, сейчас просто манифестный такой есть заболевание, ожирение, да. У нас с вами есть сахарный диабет, этим занимаются инфекционологи. Допустим, существуют там хронические гастриты, существуют у нас с вами хронические броншиты, там это, различные там аднекситы существуют и прочее, прочее, прочее заболевания, да. То есть, и причем это разные специальности, правильно. То есть вы ходите красным специалистом. А теперь смотрите, как интересно. А здесь у нас с вами конкретно есть онкология. Да, она, как вам сказать, делится на подразделение, но это прямо целый пласт. Это онкология. Значит, есть какая-то разница. Она заключается в следующем. Когда мы с вами рассматриваем вот эти все заболевания, это системные заболевания, которые связаны именно с нарушением функциональности. Будь там желудочно-кишечный тракт, если мы говорим там, легочная патология или еще что-то. А когда мы с вами говорим об онкологии, то здесь именно мы встречаемся с новой формой заболевания на первое место, в которое выходит именно клетка. То есть здесь именно система или одна, или вторая, или третья. А здесь мы просто с вами приходим, в святая святых. Но ну, у нас с вами заложена определенная программа, что называется, жизни и так далее, и так далее. Поэтому у клетки есть определенный период деления, 60 делений. Вот спустя 60 делений клетка благополучно, помните, там дерево выросло, посадили, дом вырастили, ребеночки и так далее, и так далее. Вот спустя вот этих замечательных шестидесят. 60 делений, которые в клетке заложено, да. Клетка переходит в такое красивое состояние, называется апоптоз. То есть клеткой мы с вами уходим. То есть мы все с вами здесь временные, но нам надо прожить красивую жизнь, да? Это прямо замечательно. Почему? Потому что все-таки 120 лет неплохо. Причем я имею в виду в добром здравии хорошо. И вот это наша с вами программа клетки. Но при определенных условиях, Клетка начинает делиться, и уже там пошел и 61 и 62 и 63 механизм, она продолжает делиться, делиться и делиться. И у этой несчастной клетки нет вот этой программы апоптоза. То есть она все время делится, у нее идет полное что называется, сшибка ее программы. Вот это есть не что иное, как опухолево пострадавшая клетка. И вы здесь должны понимать, когда мы говорим с вами про онкопроцесс, это всегда именно идет шибко э, на генетическом уровне ДНК программы клетки. И поэтому здесь уже так сказать, ну, есть некоторые частности. Здесь уже не гастроэнтерология и так далее, и так далее. Здесь мы с вами начинаем взаимодействовать с пораженной клеткой, и уже тогда уже идут новые механизмы. Это отдельно взятая специальность антонга. Почему? Потому что это новая клетка, которая приобретает вот это, вот понимаете, Рост, рост, рост, рост, хотя она бы уже давно и сад посадила, и все, ей уже до свидания, но тем не менее она продолжает размножаться. И плюс для того, чтобы жить, здесь возникают новые у нее формы, то есть образуются новые сосуды, то есть эта клетка начинает, что называется, посылать своих, это самое, команду, которая идет по кровеносной системе в следующие органы, и получается отдаленные метастазы, то есть здесь и легкие, вы знаете, и там и система со стороны костей и так далее. Почему? Потому что все время клетка, клетка разрастается. И поэтому, когда мы с вами вот переходим вот в эту область, она отличается по лечению, естественно, от этого, и вы должны понимать, что онкологией занимаются только специалисты-онкологи, запомните, и диагноз онкологический ставится только в специализированных учреждениях на основе полученные онкоклетки. Вы сейчас, просто вы для себя быть, должны быть образованы и знаете, могут быть разные предположения, может быть по-разному, но диагноз ставится именно в онкологии и этим занимаются специалисты и только после того, как будет верификация. Теперь смотрите, что интересного происходит, вот чтобы у нас здесь было. Когда возникает первично Процесс заболевания, заболевания онкологического, он изначально небольшой. Это, как правило, первая-вторая стадия. Когда, помните, я говорила, ранние стадии дают хороший результат. Почему? Потому что на первой-второй стадии, как бы скажем так, характер опухоли относительно самого макроорганизма человека достаточно маленький по объему, и организм имеет все, что называется, возможности побороться, а тем не менее, когда разрастается процесс, он уже как бы приобретает другую форму, да, и вот у нас уже с вами, что называется, третья-четвертая стадия. То здесь уже, извините, здесь уже болезнь диктует свои правила, и здесь уже все проходит немножко по-другому. Я почему на это обращаю внимание? Потому что когда мы будем сейчас рассматривать наши препараты Вивасан, которые, безусловно, участвуют в поддержке именно вот, и выведении вот именно наших вот, при этом заболеваний, то смотрите, при первой, второй стадии. Все-таки преобладает кто? Человек, правильно? И тогда все, что он принимает, забирает его клетка. А когда у нас с вами уже идет распространенный процесс, да, преобладает опухоль. И все полезные хорошие препараты будет на себя брать что он как клетка и поэтому помните у нас написано при распространенных процессах никаких витаминов никаких антиоксидантов, потому что вы должны понимать при распространенном процессе уже опухоль генерал и сначала она все это съест, а потом что останется по это самое уже достанется именно организму. Здесь мы с вами Именно вот здесь мы можем, как сказать, усиленно помогать, но я расскажу, чем. И здесь вы сразу видите о том, что у нас с вами первая, вторая стадия действительно сейчас лечится. И почему говорю, и и так далее, и так далее. И чем дальше мы идем, медицина развивается, у нее очень хороший результат, даже вот при всех сегодняшних моментах. Но вы должны понимать, как и тот же самый ковид, который потряс весь мир, и так далее, и так далее. Но когда ковид начинает распространяться на вот в этом букете хронических заболеваний, понимаете, то мы здесь с вами тоже не всегда получили результат излечимости. Организм уже сам был изношенный, и ковид, что называется, был последним испытанием, которое не все перенесли. Точно так же и мы с вами должны понимать, онкопроцессом нельзя заболеть в одну ночь. Этому предшествует длительный хронический вот этот вот процесс. Поэтому, а этому процессу 10-15 лет. Поэтому, почему очень люблю вивасановцев, потому что вивасановцы сегодня очень благодарны. И вчера, когда мы с ними встречались, это те люди, которые собой занимаются. Это действительно. И вот когда мы, кто приходит, вы все получили сегодня вот такую замечательную картинку. Эту картинку для себя сохраните. Именно эта картинка для тех, кто был на Бибульсаре, кто придет еще раз. Это картинка универсального, абсолютно здорового человека. Это... повесить, да, куда угодно, да, на холодильник, правильно, тогда, может быть, открывать не будете. Почему? Потому что именно этот идеальный вариант. Причем, смотрите, вот так работает головной мозг. Главной мозг работает на высоких именно вибрациях. То есть когда у нас с вами присутствует, любовь, благодарность. Я вам очень благодарна, что вы сегодня пришли. То есть, понимаете, когда мы стучаем действительно, как сказать, вот осознанно, что сколько нам с вами дано. Вот сколько нам с вами дано. Я вас попрошу всех сейчас прямо ручками закрыли глазки. И сейчас проверю. Я всех проверю. Закрыли глазки. Все закрыли. А теперь представьте, вот вы с этими закрытыми глазками все сидите, сколько людей, у которых нет зрения. Открыли один глаз? Один. Да? Представьте, уже мир получше, вы уже меня видите. А теперь открыли второй глаз. Друзья мои... Вам дано два глаза, два уха, две ноги, я не буду рассказывать весь анатомический набор, но вы представляете, сколько нам с вами дано, мы это не ценим, но нам уже изначально при рождении это дано, то есть человеку дано так много, и самое главное, человеку дан колоссальный ресурс на выздоровление, да, можно попасть, что называется, в серьезное заболевание, да. Первое, что называется один день-два, безусловно, это шок, но в последующем включается вот этот какой-то механизм на выздоровление, и человек пошел, и человек пошел, и он начинает выздоравливать. И вот за это я хочу, чтобы вы поаплодировали всем сегодняшним нашим Евасановкам. Именно сейчас встали и пошли те, у которых сейчас, у кого-то прошла операция, у кого-то химия, у кого-то лучи, но вы не представляете, насколько это удивительный, сильный. И я бы сказала, знаете, как сказать, вот как у нас, люди, которые, как сказать, ценят все. Вот это очень важно, и они среди нас есть, и, я могу, и они выздоравливаются, и они выздоравливаются, и так далее. Поэтому я всем сказала, напишите книги об этом, расскажите об этом. И все что сейчас я очень рада. Вот на сегодняшний момент, помню, вот я всем говорила, когда начинаю смотреть на биопульсаре, кто работает, кто не работает, приходим, мы обязательно смотрим психосоматику, то есть чем живет именно головной мозг, про душу, там все это про другое. И если есть эти вот именно светлые вибрации, неважно, какой процесс, как он называется, я вижу и могу сказать только о том, что есть, что называется, энергия на выздоровление и она пойдет. То есть у человека есть мысль, мысль жизни. Вот это показывает биопульсар. Биопульсар сам по себе – это аппарат, который показывает ресурсность. То есть он показывает на сегодняшний момент, где вообще ты молодец, и это здорово, а где все-таки на сегодняшний момент за что потянул. И вот кто был на консультации, будет, и вы придете к своим консультантам. Поэтому почему эта картинка? Вы правильно сказали, на холодильник или еще куда-то одевайте вот это красивое платье и пусть ваш мозг всегда будет вот таким причем не просто будет вот эти вот розовые поля это абсолютно любовь это хорошо видно вот это поле – это работоспособность но приходит иногда некоторые у которых есть большие бизнес-планы и кто-то им должен и сразу видно что человек пришел думает о деньгах это неплохо но это тоже видно это тоже видно. То есть, как вам сказать, чем вот на биопульсаре видно все, но не для того, чтобы нам там как бы друг друга, а мы должны именно найти ресурсность. И вот это очень хорошо. И могу прямо сейчас еще раз город Воронежу. Все дело в том, что за да, вот эти наши три дня и завтра будет точно так же, не было ни одного человека с серым полем. Это блестяще. Это вот просто замечательно. Итак, с вами вернемся к нашей с вами теме. Итак, есть пострадавшая клетка. Какие же у нас с вами есть теории возникновения? Но ну, прежде всего, как я уже сказала, раз идет программа ошибки, это там, безусловно, это мутация. Мутации считаются, какие-то они там холостические, парадические, но тем не менее, помимо мутации у нас с вами. Мы знаем о том, что, безусловно, сейчас это уже вирусная у нас теория, и вы теперь знаете, что есть вирус попила человека, который приводит к раку шейкоматки, есть гепатит С, который… Вы можете меня немножко… Да? Есть гепатит С, который приводит к раку печени. Да? Есть эпштейн бара вирус, который приводит к лимфоме. И самое главное, почему мы все бьемся за хеликобактер? Потому что хеликобактер – это тоже один из причин развития рака желудка. Сейчас идут новые что называется, работы, которые говорят о том, что есть именно одна из вирусных таких теорий по раку головного мозга. То есть вирусная есть. Второй момент очень интересный – это есть паразитарная. Я недавно читала эту работу, удивительно. скоро как-то говорит о том, что трихомонады, трихомонады, трихомонады. Вы, наверное, тоже к этому. Я, скажу, интересная теория, но она для меня интересна тем, что, безусловно, существует какой-то агент, да, который на сегодняшний момент это провоцирует. Плюс у нас с вами есть физические агенты, это я имею в виду там, радиация, у нас с вами загрязненный воздух, если идет асбест, у нас с вами есть пищевые канцерогены, да? у нас с вами, как сказать, есть именно, но мы тут возвращаемся здесь вот именно в экологию. И посмотрите, значит, вот это все приводится, ну, безусловно, мы говорили о здоровом образе жизни, и когда говоришь про здоровый образ жизни, на первом месте, друзья мои, это правильное питание. Почему правильное питание? Потому что вы и Вива сам пришли для того, потому что в первую очередь у нас с вами БАДы, это биологически активные добавки к пище. То есть то несовершенство еды, которое, к сожалению, сейчас есть, мы начинаем с вами облагораживать теми самыми именно нашими комплексами для того, чтобы пища все-таки начинала идти на здоровье. Второй момент, когда говорим о здоровом возле жизни, Безусловно, это сон. Я уже вчера говорила и всем говорю, я вижу, что аудитория на нас женская, красивая. Друзья мои, ложимся спать в 22.00, ну в 22.30. Все то, что вот ваш час красоты, он начинается именно в 22. И кто-то, я вижу, да, у меня есть человек. Да. Значит, очень хорошо, надо прийти на биопульсар, объясняю, почему. Если вы начинаете с часу ночи гулять, это час работы печени. И надо посмотреть, да, и она вам шлют пламенный привет, потому что у нас с вами есть энергетические меридианы. Вот смотрите, с часу до трех, с часу до трех, это активность печени. Значит, она говорит, если вы просыпаетесь в это время, значит, надо посмотреть, что-то там не так. Понятно? Печень, печень. И кушать хочется правильно, потому что там есть уже желчный пузырь. Поэтому в данном случае, когда вы просыпаетесь ночью, что не является нормой, значит, мы с вами обращаемся сюда. Или, ну, уже как бы ко мне не попадете, но здесь есть. То есть надо обратиться, посмотреть вас на биопульсаре. Понятно? Теперь Смотрите. Мы всех как бы ищем вот сейчас, когда говорим про онкологию и так далее, и так далее. Друзья мои, вспомните, самый нормальный, вот в любой нормальной ну, больнице, тебе сказать, нормально, просто в больнице, подъем, кстати, там 6 часов утра. Казалось бы, там тяжелые больные. Да пусть и не до 10 поспеют, да еще, да нет, что мы с вами дома делаем. Там идет совершенно правильно распорядок дня, в 6 часов подъем, там туалет и так далее, и так далее, анализы, потом идет завтрак, обязательно идти сейчас, и в больнице все уже укладываются 22. Это совершенно нормальный распорядок, чтобы человек мог выздоравливать. Там идет, пусть... Совершенно верно. Поэтому для себя тоже имейте в виду, когда мы говорим, особенно девушки, когда мы хотим быть красивыми. Я всем рассказала. Вот вы пришли на перрон, да, для того, чтобы у вас была красота и был хороший иммунитет. Вот пришел поезд, который увозит вас в эту красоту. Он отходит 22. Если вы пришли в 22.05, поезд ушел, что красные огоньки. Вот у меня была очаровательная женщина, которая сказала, ну а как же вот Владимир Славьев? Я говорю, а что? А вот так вот, и все это, Соловьев. Я говорю, я ничего не имею против, против Владимира, Соловьева, говорю. но ну, понимаете, когда что называется, совсем сголошка, с станет плохо, как вам сказать, давление, и не всегда, что называется, найдем куда покакать. Володя приедет вам попу вытирать. Нет. Я говорю, ну так, понимаете, если к вам тоже Соловьев приедет, за вами ухаживать, друзья мои, смотрите до 4 до 5 часов утра. Лишь бы хватило Соловьева на всех на вас. Все понятно. А если такого нет, в 22.00 поезд ушел. Правда, нам не понравилось. Вообще 5 баллов жить. Она сказала, хорошо, я буду вас смотреть с утра в записи. Я говорю, отлично. Отлично. Вам понятно? Я сейчас говорю про вот этот сон. Теперь следующий момент, который у нас с вами обязательно идет, это движение. Все знают Сергея Михайловича Бубновского. Да. Вам всем от него большой привет. Потрясающий человек, потрясающий и знаете, что именно вот от него, чтобы вы понимали? Движение, еще раз движение. Мы все говорим про сосудистую систему, потому что именно она гонит нашу с вами кровь да? везде. Так самое главное, что наше с вами кровоснабжение идет только за счет мышечного каркаса. Только мышцы, мышцы, мышцы гонят эту кровь. Причем именно наша с вами скелетная мускулатура. И что еще при этом? Что такое? Старость начинается в ногах. Поэтому все, что мы с вами говорим, 5 километров в день встали и пошли, 5 километров, если не будет этого делать, почему, здесь еще сердце, там мышечный совершенно огромный такой хороший орган, до мозга еще что-то там дойдет, хоть что-то, да, на Соловьева хватит, а вот когда мы с вами и... Начинаем с нижних конечностей, а тут-то не прокачаешь. И это только за счет мышечного каркаса. И почему в старости мы немножечко вот так вот ходим? Потому что не занимаясь ходьбой сегодня при нашей встрече, мышца укорачивается, и она становится меньше, чем ваша косточка. В результате этого получается ну, вот такой вот интересный момент. Поэтому я еще раз хочу сказать, когда мы говорим про медицину, я сегодня от медицины выступаю, образованный сегодняшний человек воронец. Ходит 5 километров в день пешком. Вы внахаживаете себя, что называется, на завтрашний день. И это тоже будет ваша профилактика антологии. Итак, движение. Еще раз движение. Никакого бега, никаких там прыжков. Я вас просто вышли, встали и пошли. Правда, некоторые такая они там против по трассе ходят. Но я не думаю, что там с какой-то целью. Вот, и все это. Но, тем не менее, не самая лучшая дорога. Все-таки где-то лесную тропинку выбирайте и так далее, и так далее. Питание, сон, движение. Безусловно, у нас с вами идет вода. Вода. Вот, да, вот сюда уберу это. Вы тоже об этом знаете, да? Вода. Причем самое главное, вы чувствуете? Я вам те вещи, которые вы все знаете. Но они должны прийти в какую-то... И, безусловно, антистресс. Но антистресс, я могу сказать, это любовь к миру. Это вот отсюда. Почему? Потому что как только вы начинаете стрессовать, вам что-то не нравится и так далее, и так далее, здесь появляется деструктивная программа, она всегда выглядит, как правило, серого цвета, и подается психосоматика, программа на разрушение. Поэтому, как вам сказать, любое событие, которое приходит, сначала его поблагодарили, события, события, не всегда надо, как человек, а потом начинаете, что называется, с этим разбираться. Итак, у нас с вами получается здоровый образ жизни. Безусловно, мы здесь с вами не курим, не выпиваем, потому что особенно курение, вы должны знать, кто работает на биопульсаре, кто работает на биопульсаре. Обратите внимание, вы всегда спрашиваете у своих гостей, курящие не или нет. Запишите себе, у курящих людей, к сожалению, сосуды становятся склерозированными, и за счет вот этого склероза эффективность любых, любых, что называется, как медикаментов аптечного производства, так и наших продуктов на 50% снижает эффективность. Это вы должны знать. А у женщин курящих, это я могу вам сказать, практически совершенно извращенная реакция идет на фито-40. Поэтому запишите, курильщицам фито-40 не назначать, вы можете получить совершенно другую реакцию. И поэтому всегда предупреждайте о том, что, как вам сказать, курение не полезно даже на будущее. Поэтому, когда мы с вами про курение говорим, Конечно, мы с вами говорим о правильном питании. И здесь вот сегодняшняя бича была в феврале на международном симпозиуме, огромном симпозии, посвященном ожирению. но ну, кто-то, может, потом видел, сделали небольшую запись. Это сейчас просто катастрофа. Это вот просто катастрофа. Причем, как сказать, американцы как решили решить эту катастрофу? Они просто в своих самолетах расширили кресло. Ну, наверное, удобно, но согласитесь, не самый такой вот у нас с вами получается решение. Итак, получается хронический процесс, получается у нас с вами клетка. И согласитесь, все так, как вы есть, и даже рассказываю про серьезные заболевания, но тем не менее, тем не менее, все-таки не все же болеют этим заболеванием. Значит, все-таки есть какой-то на сегодняшний момент, да, какой-то же есть у нас, мы сейчас сегодня про вас, да, механизм, который позволяет этому противостоять. Давайте подумаем. Мы с вами уже работаем, замечательно, 40 минут, да, ежесекундно вас во мне в людях, которые прошли за окном, в тех людях, которые сидят в больших кресах и так далее, и так далее, образуются до 100 тысяч раковых клеток. Это у нас с вами естественный биологический, что называется, процесс. Но если покушали, есть какие-то отходы. Точно так же клетки все не образуются в смысле в организме. Все понятно. То есть он, как клетки, образуются у всех. Это нормально. Но наличие хорошей иммунной системы это специально обученные так называемые Т-лимфоциты, их называют еще киллеры-убийцы. Они находят эти извращенные клетки, инактивируют их, да, и вы всегда здоровы. Ну, грубо говоря, я люблю, когда математика идет, она заключается в следующем. На 10 клеток должно выйти 14 Т-лимфоцитов. Все, победа будет за нами. Если же выйдет немножко меньше, значит, а он как клетки образуется всегда, тогда начинается онкопроцесс. То есть у нас помимо провокационных моментов возникает еще одна главная составляющая, ради которой я сегодня провожу лекцию. Что еще очень важно чтобы у вас было? Что? А? Иммунитет. Иммунитет. Давайте просто его назовем. Пусть он будет такой, как положено. Иммунитет. Вот это как раз уже всегда, я говорю, читайте классику, да, «Три поросенка». У кого был крепкий домик, у кого был крепкий фундамент, ему было все равно ветер, снег и так далее, и так далее не знаю, как звали нашего великого героя, но нуф или а все остальное, у кого было что-то соломное нечто, так и у нас с вами. Если вы занимаетесь своим мучительным, укрепляете, какая не разница, вчера был ковид, тут что-то там с обезьяной случилось, потом, может быть, там с кузнечиком что-то случилось. Мир, он все время меняется, болезни были, есть и будут, вирусы были, есть и будут, друзья мои, но мы живем в этом мире. И пусть они тоже живут, для чего-то они пришли. Но наличие хорошего фундамента, хорошего домика, иммунитета, здоровья позволяет вам совершенно спокойно себя чувствовать. А, либо вы не заболели, кстати, вот я это сам, согласитесь, ну, для, как сказать, для общего коллективного иммунитета, каждый, я сказала, каждый вивасановец обязан переболеть ковидом в легкой форме, это правда, это наш дом в общепланетарный иммунитет. Не надо рассказывать, я не болел, Говорит, ты не выполнила свою функцию. Ты должна была, ну не надо, что называется, в самый трамвай сходить, но тем не менее. Поэтому вот сегодня и вчера, как правило, действительно все наши вивасановцы, с кем я общаюсь, до 80% перенесли в легкой форме. Ну, конечно, была там температура клиника, но в основном в доме. Только те вивасановцы, у которых есть вот этот вот букет, да, и так далее. Они чуть-чуть по-другому переболели, но, как вам сказать, не, тем не менее переболели, выполнили свой долг, как сказать, выросли свой иммунитет. И поэтому я говорю, естественный иммунитет всегда лучше, чем любая вакцинация. Правильно? Правильно. Поэтому я только за наш жизненный опыт. Но, как всегда говорю, чтобы лечить сифилис, не обязательно им переболеть. Поехали дальше. Итак, у нас с вами есть чудесный иммунитет. А теперь мы вспоминаем все предыдущие лекции, когда мы говорим иммунитет, иммунитет. Скажите, пожалуйста, 80 нашего иммунитета где? В кишечнике. в кишечнике. Наш замечательный с вами кишечник. И тот, кто работает по биопульсару. мы с вами работаем в системе именно меридиан жизненной энергии Уси. Куда мы, мы с вами в этом меридиане не пришли? У нас с вами везде идет кишечник, поэтому вы должны понимать, основа-основ нашей жизни, основа-основ вообще, как сказать, мы сегодня, когда говорим о хорошем, это, безусловно, наш желудочно-кишечный тракт, который начинается с кончика языка ну и кончается, что называется, прямой кишкой. Причем, вы должны понимать, это единая, единая система, это одна слизистая. А теперь немножко про ковиды, чтобы вам было понятно. Когда вот эта кишечная трубка развивалась, вот так вот развивалась, потом на определенном этапе она взяла вот так как-то немножечко, отпочковалась и пошла дальше. И вот это, что отпочковалось, это наши с вами легкие, и существует удивительный меридиан – нос, легкий, толстый кишечник. И если в толстом кишечнике была война, были глисты, были грибки, были паразиты, то я вас уверяю, от ковида было очень трудно, что называется, выздороветь. Потому что на сегодняшний момент, когда в толстом кишечнике, мы сейчас об этом тоже поговорим, нет друзей, а только живут паразиты, а, к сожалению, это иногда так, то, естественно, выздороветь сейчас время команды. Даже мы с вами сейчас пришли, я очень благодарна. Это время совместной коллективной работы. И мы с вами пришли для того, чтобы знать, как быть здоровым. Себе, мне и так далее, и так далее. Точно так же в нашем кишечнике, представляете, 110 лет назад, Илья Ильич Мечников уникальный, ну, вы не сразу поняли в России, как это бывает, поэтому он, скажем так, русско-французский Нобелевский лауреат. Почитайте его историю, очень интересно. Так вот, он открыл именно тему иммунитета, он открыл тему фагоцитоза, и он очень красиво сказал про нас с вами, «Надо дикую среду своего кишечника преобразовать в благородную команду, которая будет вас защищать». Поэтому, где бы мы с вами ни стояли, какие бы проблемы ни решали, наш иммунитет на 80% зависит от работы желудочно-кишечного тракта. А желудочно-кишечный тракт у нас с вами зависит от нашего питания. Вот чтобы когда вы уловили, даже мы с вами говорим про онкологию, но вы все равно понимаете, именно и больного и не онко, надо правильно питать и надо поддерживать у него, что желудочно-кишечный тракт. И детям также, и нашим пожилым родителям, и нам всем нужен хороший иммунитет. Итак, когда мы с вами вот это начинаем понимать, смотрите, еще что интересно. Здесь у нас все завязано желудочно-кишечном тракте. Я вам сказала о том, что надо ходить. А когда мы ходим, у нас с вами есть совершенно замечательный опорно-длительный аппарат. Так вот, каждый отдел позвоночника с его именно, что называется, мышечным таким комплексом, он точно так же привязан к определенному, что называется, участку внутренних органов. Поэтому, с одной стороны, путем правильного движения, там массаж, остопад, мы с вами улучшаем внутреннюю. Там получается, знаете, какой интересный момент? Наши внутренние органы, они имеют определенный взаимосвязь с позвоночником и с мыслями. И если здесь не в порядке, обязательно будет, что называется, не в порядке позвоночник. Но точно так же, если у нас с вами там сколиолус, еще что-то, не в порядке с позвоночными с мышцами. Это отразится у нас с вами на многое. Знаете, как везде написано в, в наших, во всех святых книгах. Земля-небо, небо-земля. Поэтому все идет вот таким вот чудесным образом, все идет комплексно. И когда вы это понимаете, вы понимаете про здоровый образ жизни. И если человек будет кушать сахар, смотреть Соловьева лежать на диване, но при этом закупает до 100 тысяч вивасан и пьет Вивасан, и все, но продолжает лежать на диване, смотрит ночью Соловьевы, кушает тортик. Ребята, ничего не получится, потому что мы с вами должны участвовать в нашем выздоровлении. Всегда и это вообще чудесный труд. Сад надо возводить. Вот эта тема понятна. Понятно. Здесь понятно, где здесь победители. Хочу только вам сказать одну хорошую новость. В 1918 году была защищена Нобелевская премия. Великолепный Тасука ханзео это японец, и джей по-моему, это американец. Совершенно параллельно два профессора-ученых-иммунолога доказали, сейчас будут аплодисменты, что третья-четвертая стадия распространенных раков лечится. Аплодисменты. Это действительно так. Единственное, чтобы вы знали, что достижение науки до практики – это очень большой путь. Но это уже очень важно. У нас с вами новая парадигма. Когда я начинала работать, вот у нас было табу. Первая, вторая стадия – все вылечим. Третья, четвертая – нас так научили. А сейчас Но стоит вопрос, что же там такое произошло. Если раньше у нас с вами именно онкология – это был на ранних этапах хирургический метод, лучевой был метод, химия – была это основные методы да потом у нас с вами именно была гормональная сейчас манифестно идет иммунотерапия причем смотрите переход количества в качество что делает как только именно он как клетка приобретается в определенной массе это такой переход количества как бы в качество большой объем опухоли не надо как-то выживать и такая вот хиплюша. И получается, что он как клетка такой какой-то создает шапку невидимку. И вот она ходит по кровеносной системе, но при наличии этой шапки невидимки иммунная система ее не может поймать. Благодаря вот этим научным изысканиям все-таки найдены новые, что называется, препараты, которые снимают эту шапку с этой опухоли она становится явной и иммунная система, что называется, с ней борется. Это рак легкого, это меланома, это сейчас идет рак поджелудочной железы. Я вам рассказываю новые новейшие данные. Они к нам пока не пришли, но согласитесь, уже как-то становится веселейшей. А второй момент какой тоже возникает, как все как по жизни. Иммунная система Перфекционисты, мы так стремимся, чтобы она была сильной, смелой, что эта иммунная система, мы загоняем такие своеобразные леса, где у них все время идет учеба, у них, значит, они там туда-сюда, и никак эта иммунная система не может выйти непосредственно, что называется, на защиту организма. Там все время идут учебные, что называется, вот эти вот занятия. Вот точно так же, получается, открывается иммунная система, она выходит, и получается хороший результат. К чему я вам с вами говорю, чтобы мы с вами понимали, что медицина тоже развивается, и мы с ними шагами стремимся как бы медицина максимально с этим тоже бороться, то есть побеждать. Но все это зависит от того, насколько в этом участвуют свои пациенты. Поэтому, когда, допустим, я консультирую онкобольных, я всем говорю, вот когда вы идете к врачу, не надо спрашивать, каким разрезом вы будете. А что вы там будете делать? Я говорю, ну не ваше ума дело, но, наверное, доктор как-то разберется, каким размером. Вы должны прийти и сказать, на сегодняшний момент, что, как я могу участвовать в своем выздоровлении? Вы должны понимать, я тоже врач-онколог, мне очень нужен нормальный пациент, который приходит и говорит, что я могу сделать, в чем для себя. Согласитесь, хороший вопрос. Вы идете к врачу, когда вы здоровы, говорите, «Я хочу узнать, насколько я максимально здоров. Все, мы все смотрим, вот это, вот это, вот это». Приходит человек, у него есть серьезное заболевание, но он приходится и я так, как? А ты это можешь, потому что 50% твоего здоровья зависит от тебя. Как мне надо питаться?» Правильно? Уже можете не спрашивать, во сколько вам ложится спать. Вы уже это знаете. Вы уже даже, наверное, предполагаете, чего вам нельзя есть. да, И то же самое. То есть вот чтобы эта картина мира, она у вас была – и когда вы это знаете, начинаете пользоваться. Почему? Потому что как только человеку поставлен именно онкодиагноз, я сразу всем говорю, если вот этими шагами вы сюда пришли, и вас это не устраивает, но это любого не устроит, да? значит, что-то мы должны поменять. То есть с этого момента, прямо сейчас, с этого диагноза я меняю свою жизнь. Все, причем как я меняю, я знаю, потому что вот это, вот это и вот это. То есть вот это вам как бы вот мысль понятна? Понятно, да. Поэтому мы с вами переходим плавно дальше. Когда говорим об онкопроцессе, я не буду говорить вам, там все ужасы, да, у нас самая большая заболеваемость, рака молочной железы, рака кишечника, это самое, у нас идет рак желудка и так далее, и так далее, и так далее. Это разные формы, но это все про одно и то же, то есть когда-то был хронический процесс, который которому к этому привез. Значит, где-то был сбой иммунитета. Это все теперь понятно. У нас с вами есть первичная и вторичная профилактика. Первичная профилактика, чтобы мы не заболели, а вторичная профилактика. Если человек заболел, то мы максимально ему помогаем контролировать это заболевание и в максимально легкой форме перейти к выздоровлению. Единственное, чтобы вы знали, онкозаболевание не лечится ни одним днем, ни двумя днями. И я могу вам сказать, почему. Потому что, чтобы к этому процессу прийти, это последних лет 10-15 чтобы из этого выйти, это тоже надо хорошо прилечиться. Потому что у меня был такой, ну, были опыты такие, они у меня просто, ну, я не в жизни просто в ситуации. Когда ранней стадии, мы знаем, мы все вылечили, мы все сделали, мы его, как, кстати, отправили в моих замечательных нас, пациентов, мы знаем, что все хорошо. И проходит некоторое время, и они приходят с рецидивом, они приходят непонятно, первая стадия, то есть не укладывается ничего. Но все получается то, что Человек жил в своем образе жизни, там пил, курил или там еще что-то, еще что-то такое. Мы его вылечили, все хорошо, и он опять ушел туда. Поэтому я еще раз говорю, что это заболевание говорит о том, что все, все, ты меняешь это все в лучшую форму. Поэтому первичная у нас с вами идет первичная профилактика, которой мы с вами занимаемся, и вторичная профилактика которые именно на тот момент, когда идет процесс, но мы с вами в этом участвуем. Причем вы должны понимать, когда мы в этом сами участвуем, особенно вторичная профилактика, нас с вами интересует иммунитет, правильно? И нас с вами интересуют именно препараты, которые работают на уровне клетки. Всем же понятно, что онкология – это клеточная мутация при заниженной функции иммунитета. И здесь, и здесь. Я прямо хочу сказать, что прямо вспоминаю, все живы, здоровы. Я только-только еще работала в онко-диспансере. а вот встречаю свою, ну сейчас уже хорошую знакомо так мы были знакомы, да, Надюшу, и, и вот мы с ней встречаемся, и вдруг она мне говорит, Ольга Владимировна, у меня рак желудка. И вот я никогда не зовут, она вот плакала у меня это на плече, потому что я прямо помню, мокрое, все, это. ну рак желудка по тем временам... Ну, конечно, диагноз очень такой. И я говорю, знаете, я только начала Вивасан, Я говорю, ну я могу вам сказать, что там есть удивительное масло чайного дерева. Обещаю, что не вредит. Верю в то, что мы с вами будем помогать. Целый год. Там, конечно, операция была и все это, но никогда не забуду. Целый год. Надя, просто я не знаю, я говорю, Надя, там не было вот эти классические, 21 день пьем по капельке, она просто взахлеб. Причем, знаете, что было интересно, она говорит, я хочу, я вот понимаете, организм, это удивительное масло, и вы его должны, и мы уже начинаем с вами, нашу с вами лекцию. Когда встает вот этот серьезный именно диагноз, и вам хочется помочь, вы можете смело всегда рекомендовать масло чайного дерева. Абсолютно нет никаких противопоказаний. Единственное, что вы тактично понимаете, что мы не говорим, что именно это масло, да? Как вам сказать, оно тебя вылечит. Безусловно, идет специальное лечение, химия и так далее, так далее. Но смотрите, как интересно. Здесь, как вспоминайте, масло чайного дерева, сильнейший противовирусный продукт. Другой момент, не только противомикробный, это сильнейшее противогрибковое на сегодняшний момент масло. Всем рекомендую посмотреть фильм Плесень. Это про грибы. Потому что сейчас, когда мы говорим с вами про ожирение, про сахарный диабет, это обязательно наличие тяжелейшей грибковой инфекции. Это я вам сразу говорю. Поэтому масло чайного дерева, вирусы, микробы, грибки, но самое главное, масло чайного дерева обладает удивительным обезболивающим эффектом. Плюс еще, когда мы с вами говорим, про масло чайного дерева. Это хорошее гипоаллергенное масло. И плюс еще это масло прекрасно работает на истощение нервной системы. А если вспомнить его исторически, это же почему называется чайное дерево? Это Австралия, есть такое замечательное дерево, аберригены, значит, из э, листочка варили своеобразный чай, и там в, в этом чае вступали в какую-то там медитацию. Но оно действительно, потому что оно работает на подъем нашей с вами психики. Удивительное масло. Поэтому смотрите, оно работает четко у нас с вами на уровне всех параметров. Вирусы, микробы, грибки, то, что надо, обезболивают, поднимают психику. Конечно, я все равно рекомендую по одной капле два раза в день в хлебной капсуле 21 день пьем, 7 дней перерыв. Но если, как сказать, человек, но он с вами не будет обсуждать, он будет пить так, как ему нравится, как ему хочется, и пусть он пьет. Единственное, что обязательно с добавляем воду. Понятно всем? Понятно. Причем, смотрите, масло чайного дерева. Мы можем назначать всегда, потому что у вас иногда стоит вопрос, а вот что я могу посоветовать, что я вам говорю, масло чайного дерева. Всем понятно? Полюбили? Тогда хочу узнать, у кого есть дома масло чайного дерева? Отлично. У кого есть дома два масла чайного дерева? О, это наши люди. Почему? Потому что впереди будет осень, будут вирусы, там опять что-то с обезьяной прискачет. Я вам могу сказать, чтобы масса чайного дерева было у всех. Пошли дальше. Мы сейчас с вами про онкопроцесс. Теперь следующий момент. Теперь про масло чайного дерева всем понятно? Противопоказаний нет. Это наш флагман. Им можно пользоваться в чистом виде, на слизистую, чтобы вы знали. От ожогов прекрасно масло идет, на обморожение, на все гнойные раны, при выпадении волос. То есть открыли книжечку, прочитали. Я вам сейчас рассказываю, как анколог, именно эффект. Причем, как вам сказать, это масло как онкопротектор, оно было известно даже раньше, пока еще даже не говорили о вирусной теологии по онкопроцессу, а масло уже выступало в этой роли. Теперь следующий такой флагманский именно продукт, который можно всегда назначать всем онкобольным. Мы сейчас говорим про эту группу, потому что вы для этого пришли. То есть вторичная профилактика Масло гранатовых косточек. А теперь представьте, чудесный гранат. Насобирали вот эти маленькие зернышки граната. Услышьте меня, это косточки граната. Собрали полтона, я даже как, не хочу это. Это много, это даже больше, чем тут вот наша эта комната, да? Полтона вот этих косточек, и когда происходит отжим, получается только один килограмм масла. Но какого масла? Именно здесь, в гранатовом масле, находится знаменитая пунициновая кислота, которая сейчас абсолютно доказана, она является онкопротектором, потому что работает на апоптоз. Масло возвращает клетки вот эту вот программу 60 делений. Плюс еще наше время там молочный желудок. Мы сейчас на фоне вот этих всех технических, но я считаю не только технических изменений, я бы сказала, вот этого информационного токсикоза мы получаем сейчас с вами именно всплеск первичного рака головного мозга и вторичного поражения головного мозга. Друзья мои, масло граната – Именно пунициновая кислота сейчас идут работы и работает на вот эти вторичные поражения. И поэтому сразу же по маслу граната, оно хорошо идет при болезни Паркинсона, как профилактика. При болезни Альцгеймена будет работать, то есть при именно, именно мозговые нарушения. А теперь помните, я рассказала, сейчас бич нашего времени – ожирение сахарных диабет. Масло граната прекрасно работает при сахарном диабете на снижение... На сегодняшний момент вот той самой инсулинорезистентности. Масло, граната, просто вы полюбите, там хорошее количество витамина Е, это тоже наш как бы с вами такой вот плюс. И плюс еще, когда мы говорим про масло граната, наверное, вот ну, это вот будет нам всем приятно очень, потому что масло граната это еще фитоэстроген. И он очень полезен нам с вами, девушкам, для того, когда идут какие-то, знаете, как бы проблемы после 40. Масло граната. Скажите, пожалуйста, можно ли назначать мужчина? Да, можно и нужно. И у нас с вами возникает второй продукт, который вы можете всегда порекомендовать своим друзьям при онкопроцессе. В чем обратите внимание? Мы даже не спрашиваем там молочная, простата или желудок. Почему? Потому что это масло, как и чайное дерево, работает на уровне клетки. Все понятно. Все. Теперь мы с вами, мы сейчас говорим про то, что можно все. И тут у нас еще возникает один такой флагманский, прямо я его люблю, черный тмин. Черный тмин, это он написан в Коране, это растение от всех болезней, кроме смерти. Это действительно удивительный продукт, который, с одной стороны, нам известен, мы его используем в широком таком моменте против аллергии, но самое главное, что он обладает широчайшим до 80%, он влияет именно на вот эти, что он говорит, извращенные клетки. Это работает так не геном. А теперь последнее время, это тоже удивительно, мегинол прекрасно работает, как при онко поджелудочной железы так и вообще при поражении поджелудочной железы. У нас с вами сейчас нет метеорин, да, и как-то вот мы все это… Метеорин же хорошо идет при панкреатитах, поэтому для себя запишите. При всех явлениях панкреатита, пожалуйста, на 6 месяцев по одной капсуле нигенола назначайте один раз. Это будет хорошая поддерживающая схема. Но мы с вами сейчас говорим именно про онкопроцессы, и мы говорим с вами сейчас, что можно рекомендовать, что можно рекомендовать. Причем, как вы понимаете, Нигенол здесь тоже работает на уровне клетки. А где наш иммунитет? А иммунитет у нас в желудочно-кишечном тракте. А вы помните, что сегодня, как сказать, один в поле не воин. И вспоминаем Илью Ильича Мечникова. Я могу сказать, только силой, вместе, командой мы всех осилим. И поэтому у нас с вами есть еще один продукт, который независимо от пола, от локализации, еще от чего-то, да, обязательно нужен в наших программах онкологических. Это замечательный препарат Флоромакс, это лактобактерия. Причем это та самая дружная команда, которая потихонечку все те репейники, все эти паразиты, которые у нас живут, потихонечку, что называется, их будет выдавливать и начинает сама что называется создавать свой растущий сад. Чем интересен именно флоромакс? Флоромакс интересен тем, что... Именно в кишечнике он создает определенную среду, и у него возникают процессы метаболита, то есть именно продукты жизнедеятельности лактобактерий – это масляная, уксусная и пропионовая кислота. Это так называемые короткоцепочные жирные кислоты. Именно они именно продукты, деятельности этих лактобактерий, являются сильнейшими онкогенами. Именно они, кстати, помните, у нас есть такой продукт ВИВАК-2, ВИВАК-2, ВИВАК-2, так я могу вам сказать. Вообще-то ВИВАК-2 как таковой очень хорошо вырабатывает кишечник, когда в кишечнике живут хорошие ребята. А если кишечник не работает, будем пить дорогой ВИВАК-2. Так вот именно благодаря лактобактериям возникает вот этот именно мощная команда, которая является онкопротектор на раз, она у нас с вами здесь идет. Именно благодаря э, флоромаксу у нас с вами хорошо идет заживление, вообще жизнедеятельность всей слизистой кишечника, начинает кончика, что называется, языка и кончая прямой кишкой, и еще и затрагивает наши легкие. И именно, как сказать, флоромакс это является тот самый продукт, который будет работать на уровне иммунитета. Все понятно? Конечно, только я хочу узнать, когда мы говорим, я сейчас очень осторожно. Дети – это сколько и про что? Это сколько лет? С 14, конечно, можно. Даже нужно. Даже нужно. Итак, у нас с вами есть... Что? Значит, смотрите, все наши продукты рассчитаны на 60 килограмм. Подростки сейчас за крупненькие. Поэтому по две капсулы за 30 минут до основного приема. Итак, вот здесь все понятно? То есть вот эти продукты независимо, как вам сказать, от стадии, от пола, еще что-то, да. если вы хотите помочь, вы можете назначать. Единственное, что это, безусловно, идет длительный прием, то есть это ну, обычно несколько месяцев. Но ну, вот вы знаете, кто вот уже был у меня на приеме, хотя бы назначаем на первые три месяца. Таким образом у нас с вами будет нигенол, вы хотя бы назначаете по одной-три раза. Меньше дозировки при мы не будем получать. Получать. Масло граната вы тоже будете назначать по одной капсуле 2-3 раза. Это есть. Дальше. Масло чайного дерева, я уже вам рассказала, как. И флоромакс получается здесь 30 капель под капсул по 2 капсул за 30 минут до обеда. Две недели пьем, 2 отдыхаем. Две недели пьем, две отдыхаем. Все понятно? Вот так мы с вами именно выбрали те основные продукты, которые вам никогда не стыдно и которые можно всегда назначать. Все понятно. Все. Теперь у нас с вами... А? Какой хороший вопрос. Конечно, мы с вами рассмотрели вторичную профилактику. Но, как вам сказать, не совсем... ну, как я всегда говорю, не надо здесь побывать, чтобы понять, что солнце это прекрасно. Давайте побудем на берегу. Поэтому у нас с вами при первичной профилактике сразу вопрос, если эти препараты работают здесь. Они будут работать здесь 100%. Все, это просто замечательно. Но здесь у нас, с вами, помните, еще есть целая группа антиоксидантов. И поэтому, друзья мои, на первом месте, вот здесь вот, это вам привет от Николая Андреевича Гусакова. Защита клеток. Все прослушали его вебинар. Блестящий вебинар, Повторить еще раз, он есть в Ютубе. Именно защита клетки, чтобы вы понимали, ну, все помнят, когда нам с вами 20 лет, помыть квартиру, дом было легко. Когда нам стало 30 лет, помыть легко, но надо время. Ну, и так далее, и так далее. После 50 с песнями поем, но подольше, а после 50 плюс-минус уборка уже приобретает такое целое событие. Когда вы посещаете своих возрастных родителей то, наверное, как сказать, они у нас стараются, но видно, и кастрюлька не помыта, и что-то тут капнулось. Так вот, в данный момент, либо вы, что называется, в виде хозяюшки, помощницы, да, либо кто-то нанимает человека, который будет. Так вот, я в руках держу ту самую помощницу, хозяюшку для вашей клетки до 40 лет. Ну, у нас такая программа. В клетке за счет митохондрии есть такое активное вещество, называется спермидин. Почему оно так называется? Потому что впервые это вещество было выделено именно в сперме, потому что это очень активные клетки. А потом оказалось, что оно находится там и в авокадо, или и лен, если все. Это. Но больше всего этого активного вещества находится именно в пшенице. Поэтому зародыш пшеницы, но активное вещество. Именно это вещество, та самая хозяйка, при внутрь который убирает нашу клетку почему Потому что в клетке тоже много мусора и эту клетку надо периодически генерали. до 40 лет еще справляется после 40 лет этот процесс уже начинается называется страдать и вот именно этот процесс дает чем он хорош он дает колоссальную энергию поэтому вот здесь чистим чистим и чистим здесь не употребляем понятно а вот здесь защита клетка на первом месте. По две капсулы, один раз в день на протяжении трех месяцев. Можно всем, противопоказаний нет. Второй момент, когда мы с вами говорим. Уже когда есть проблемы с кишечником, сейчас очень много. Есть у нас замечательный куркумин. Куркумин сразу сделайте для себя маленькую пометочку. Куркумин – изумительный продукт при уже диагностированном раки кишечника прекрасно работает при этих формах. Но опять-таки, чтобы вы меня правильно понимали, на первом месте врач-специалист-онколог, потому что это, а потом уже здесь, куркумин может у нас работать здесь, и куркумин работает при начальных явлениях, когда мы видим, что в кишечнике есть тенденция к полипам кишечника и так далее, и так далее на колонскопии. Вот этот продукт, чем еще хороший чем продукт этот? При постоянном приеме свыше трех месяцев он действительно хорошо работает у нас с вами на снижение веса. Хорошо работает при сахарном диабете. Конкумин еще хорошо работает как антибактериальное средство. Обратите на него внимание. Следующий момент, который мы с вами уже говорили, чудесный ВИВА-К2. Это действительно с одной стороны продукт. Но видите, я здесь очень осторожна. Продукт Viva K2, он показан, его можно применять при раке молочной железы. Очень хорошо работает при лейкозах, лейкемиях. Но здесь я бы вам рекомендовала э, посоветоваться с врачом. То есть не надо иметь такую смелость. Вот эта группа мы с вами уже и обсудили. Я считаю, что это достаточно хорошая группа и команда, которой уже можно не бояться. Все остальное для вашего общего развития. Но препарат вивака 2 прекрасно работает, особенно, чем он интересен, он работает в реликозе при миелонной болезни. Так как мы с вами уже говорили, что ну, от омеги, я даже тут ничего не буду вам еще рассказывать, кто бывает на приеме, омегу мы принимаем всегда. Не надо быть, что называется, не больным, ни здоровым, просто в этой жизни живете, у вас есть головной мозг, который должен работать, это омеги, да, новые сенсорные связи. Наше с вами зрение, наше с вами кожа. И вообще, как сказать, омега – это клеточная терапия, потому что она входит в состав клеточной мембраны. То есть это вообще не… Ну, и в онкологии работает, но это наше все. Скажите, пожалуйста, кто из вас пьет омегу? Молодцы. Причем пьем постоянно. Если какой-то перерыв просто не добежал или закончилось, потому что это пьется всегда. Теперь мы говорили с вами, что есть тема, когда у нас с вами как бы работает желудочно-кишечный тракт. Основа о том желудочно-кишечного тракта какой орган? Самый главный печень. Причем, знаете, он чем удивительно? Даже при одной третьей своего объема, он все равно будет работать, он будет стараться. Ему будет тяжело, но будет работать и стараться. В последнее время на фоне ожирения, сахарного диабета возникает все больше проблема именно жирового гепатоза, когда активные клетки печени гепатоциты как бы замещаются жировой. Так вот, есть такой удивительный продукт, расторовший ультразащита печени которая при приеме по 2-3 раза в день на протяжении 12 месяцев, это уже наш опыт, дает стойкое как сказать, возвращение нормальной печени к нормальному состоянию. Вот полюбите вот этот продукт. Это, конечно, касается гепатитов С, это касается гепатитов В, алкогольной, фиброзной, лекарственной цирозы. После ковида есть определенная ситуация. Вот на это обратите, это очень хорошо. И, конечно, песня песен, кто знает, наш любимый с вами продукт Фитосорок. До гранатового масла, как сказать, фито -40 было на первом месте. Мы его очень любили, но могу вам сказать, все дело в том что фито-40, сейчас немножко мы его потеснили? Почему? Потому что при явлениях ожирения, сахарный диабет, а это практически каждый второй человек, который мы встречаем, это скрытая форма гипотериоза. И здесь фито-40, к сожалению, слаб. То есть человек поменялся. И если вы посмотрели, Николай Андреевич, синенькие, красненькие книжечки, вот в синенькой книжке фито-40, фито-40, а вот сейчас уже в красненьких мы с вами в основном встречаем гранатовое масло немножко увеличился, кресла увеличились, и поэтому сейчас в связи с этим, достаточно быстрым изменением а, сегодняшнего здоровья, на первом месте идет гранатовое масло. Фито 40 остается прекрасным продуктом для молодых женщин при бесплодии или если у женщин, которые, как вам сказать, имеет нормальный вес. Все понятно, да? Про, про фито-40. И когда мы с вами говорим о гонках больницы, когда мы говорим с вами о профилактике, мы говорим с вами по поводу питания, я хочу напоследок всем вам посоветовать, чтобы у вас был дома вот такой овощной бульон. Это уникальный бульон. Какой, который вы обязательно разводите, если вы начинаете заболевать ОРЗ или еще что-то, потому что он прекрасно снимает дезинтоксикацию. Это прекрасный бульон, который будет разгружать, с одной стороны, желудочно-кишечный тракт, с другой стороны, дает хорошее чувство сытости. Он к больным, он нужен всегда, и, во-вторых, он облегчает семью, которая всегда надо подумать, что же приготовить. На этом бульоне любые такие вот именно... Вашные супчики, какие-то паровые, что называется, блюда очень хорошо готовить. Это хорошо готовить детям. Это хорошо готовить здесь, кто занимается первичной профилактикой. И когда мы говорим с вами о здоровье, это не только наша с вами сегодня ходьба, как сказать, именно такой как бы благочестие, любовь друг к другу. Есть еще один для вас совершенно бесплатный, что называется, рецепт, которым я вам рекомендую всем пользоваться. Один раз в неделю. Сами выбирайте, какой день. Вы проводите 24-часовой разгрузочный день. Утром 8 часов, позавтракали, как вы предполагаете. И до следующих 8 часов утра. Либо вы находитесь, готовите себе на горячей воде, чуть-чуть добавляете меда, имбирь и лимон, или же вы до 8 часов утра, и мне это больше нравится, находитесь на этом вот овощном бульончике. Я вам точно могу сказать, приобретете легкость, у вас идет снижение веса, это правда, и вы тем самым тоже профилактируете любые серьезные заболевания, потому что в этот момент вы облегчаете работу желудочно-кишечного тракта. Конечно. Что? Да. Конечно, можно. Значит, смотрите. Ну, во-первых, камушки камушком рост. Да? Да. Вот. Поэтому вы должны понимать, в зависимости от того, какой размер, если дует желчекаменная болезнь, мы не будем вам рекомендовать артишок в жидком виде. Правильно. Но мы обязательно порекомендуем вам лимон, согласны, потому что на это... Мы обязательно с вами порекомендуем вам крем-тимьян, мы обязательно с вами порекомендуем вот этот бульон, правильно? И мы что еще с вами сделаем? Мы с вами порекомендуем вам ультразащиту печени, согласна? Согласна. Но лучше прийти с УЗИ, чтобы посмотреть, что там. Ну, вы говорите, большие. Это вот сколько в граммах? Три сантиметра. Два миллиметра? Ну, вы знаете, я очень рада, я всем желаю такие большие камни, прямо усыпьтесь это, 2 миллиметра это ни о чем, это песок, поэтому тут даже можно будет артишок. Еще какие вопросы? Тогда по-другому, значит, все настроены, что выходим вот на эту картинку. Все согласны. Все теперь понимают, что, над чем можно будет, что рекомендовать. И вы это… Единственное, что придите домой, еще раз перечитайте для себя, чтобы вы понимали о том, что это правильно, это полезно, это действительно так. Теперь вот из сегодняшнего, прямо каждый, вот кто услышал, скажите, пожалуйста, вот прямо по порядку, какой новый продукт для вас, но ну, ваш? Бульон, для вас. Ку Кумир, Ку прекрасно. Для вас это а? ну, для вас я не, знаю, не то, что вы так, что знаете? У нас не вам Для это Марина, что вам <ган> Я не могу. Ох, у меня такой вопрос. если да, я, я принимаю эфирную да, я могу вместо какой то перерывать. делать структура, потом Очень хороший вопрос. я потом как я скажу, могу прийти в гранатную вашу. вы думаете? Классно, да, да, да. что да? вообще. Потому что вот девушка. Сегодня я здесь валюю, потому да, Я принимаю. второй, не есть совещать. Да, тоже, тоже можно, но надо всегда понимать, зачем. Все совещать. Вот, Боргаль, вот б... ваш, не слышу, какой Вам не надо Вам что? больше. Ой, извините, тогда... А это уже пошло так, дорогие друзья. Значит, вам сейчас тоже такая задача. Я ушла, потому что мы сейчас обходим зал, и вы друг друга спросите или там передайте у кого есть, что на этой встрече, какой продукт стал вашим. Это вот вопрос к Зуму, а мы про... Ваш какой продукт сегодня? Угу. Вы так серьезно говорите, я согласна с вами. Да. Конечно. И обычно Мама подходит, но она практически попросила. Мы uh -huh. что-то, сделали, ну, как бы анализ почки на трихомонады. На uh Да, -huh. на трихомонады. Да, трихомонады. Блин, сделайте. Она подходит и говорит, делайте еще, подходит еще, делайте провокацию. Uh -huh. Точно, пиво она, можно, селедки. Да, она пила, же, пила. анализ показал наличие трихомонады. Пропили и угу. почка. Значит, еще раз о чем говорит, ребята, как сказать, трихомонад, вы что правильно рассказываете. Рас... Это говорит о том, что, как сказать, берегите свой иммунитет. А? Но ну, пропили ли трихопаулы или, как то другие. Просто рассказывали о том, что э, трихомонада, э, действительно, это очень злостная инфекция, она живет в, четыре, в четырех различных видах, поймать ее невозможно. Вот, и все это. И поэтому, конечно, а когда нет иммунитета, я могу сказать, держите за иммунитет. Даже если где-то трихомонаду, ее можно будет вывести, но иммунитет будет с ней справляться. Вы правильно сказали, пример, беременна навсегда, как сказать. Хорошо, что ее спасли. Спасибо. Кстати, спасибо кушерке вашей маме. Это правда. Это правда. Спасибо большое. Вот у нас красивые леди. Что вам понравилось сегодня? Вот мне нравится, прям чайное дерево, да. А вам что понравилось? Масло гранаты. Спасибо вам. Куркумин. Так. Хорошо. А там у нас что? Да, один день можно позволить. Да, спасибо вам большое. Что там у нас? Угу. Угу, прекрасно. Так, так. Я вас что нас что нас нас Угу. Зеленушечки туда бросили, чтобы, знаете, объем как-то был. А то, что когда... Ну, зелени, то есть укропчик бросили, еще что-то. Угу. Израиль говорит, что 7 стаканов зелени в день, и вы здоровы. Но я так вот представила эффект, поэтому не знаю. Да. Нет, сейчас подождите, мы дальше перейдем. Так, и супчик, прекрасно. Так. И у нас еще один ряд остался. Блестящее. A... Хорошо. Так, а хорошо. Нет, подождите, уже... ja она, responds... была... она умеет говорить. Хорошо, гранат. Я про него все знаю, но почему-то Короткоцепочный же. Да, палечка. Вимаса вообще это всегда ткань. И прекрасно. И вы у меня такой заключительный. Сейчас-сейчас придем к вам. Подождите. Прекрасно. Хорошо. Так, Танечка. Маша, uh -huh. uh -huh. uh -huh. а во что бульон на всю аудиторию? Сколько у вас их? Всем хватит Маша uh -huh. хорошо Так, что вы еще хотели сказать? Что вам понравилось? Да, еще раз Прекрасно Прекрасно. Поэтому смотрите, мы никого не обидели. И были, кому нравится омега, были кому нравится нигенол, кому-то нравится гранатовое масло, кто-то влюблен во флоромакс, но чайное дерево вообще не обсуждается, это есть у всех, да, есть у нас с вами фито 40 вива К2 тоже не обидели, защиту клетку не обидели. Вообще я могу вам сказать, да здравствует Вивасан, поэтому вам огромное спасибо. Будьте здоровы, берегите свой иммунитет. И берегите своих близких. Девочки, а мы в свою очередь, Ольга Владимировна сказала все замечательные слова. Большая благодарность от Олики Ура! Васильевны. Счастье – это чего нам всем иногда не хватает. Вам его побольше. Вот. красиво, Машенька. Ольга Васильевна... Вообще счастливо, благодарна вам за все. Всем спасибо. Значит, смотрите. Есть... А, еще раз можно? Значит, смотрите, что принимать для профилактики после удаления молочной железы в связи с онкологией. То есть была молочная железа, но заболевание. Пролечили, да? И на сегодняшний момент человек не хочет повторить этой трагедии. Правильно? Поэтому в данном случае давайте вместе. Как вы думаете, гранатовое масло будет работать? мигенол будет работать? Чайное дерево будет работать? И Флоромакс будет работать? Это иммунитет, правильно? Это онкопротектор, это у нас с вами именно работает тоже, как программа онкопротектора. Это молочная железа 100%. Все? Да, прекрасно, чтобы вы знали. Есть еще вопросы? Ну? Куркумин сюда. Да, можно включить. Безусловно, как вам сказать, все продукты можно включить, просто вы услышали, четко человек спросил про молочную железу. Когда мы говорим про куркумин, вот имейте на него такой, знаете, как бы э, хороший вкус. Куркумин больше уходит в кишечник. Куркумин уходит, если есть сахарный диабет, ожирение. То есть вот как бы вот сюда уходим, он будет здесь более такой, как сказать, знаете, флагманский. Да. Угу. Еще вопрос. Значит, смотрите, при выпадении волос, значит, идет химиотерапия. Пока идет химиотерапия, волосы будут выпадать. Все, понятно. После того, как закончится вот курс закончится. у нас с вами есть трикокс, у нас с вами есть меглиарен, у нас с вами есть ампулы. А еще очень интересно, вы должны понимать, масло чайного дерева, кстати, прекрасно работает против выпадения. После... Пожалуйста, не ключ. После ковидного тоже, Алло. конечно. Да, еще вопросы. Это так. она, видимо, отошла. Я на рассказывала вроде бы. Значит, смотрите, как рекомендует Николай Андреевич, то мы с вами до 5 продуктов девочки. в день можем принимать. Но это еще зависит от того, я вам говорю, я, допустим, чтобы было понятно, я принимаю 8 продуктов в день. Почему? Потому что много ежу, мне надо быть в хорошей форме, я хочу быть здоровой, поэтому здесь есть такой хороший пример, вы пришли в гости, я вас не ждала, но вы все-таки пришли, у меня остался один огурец, я вам его порезала, но вы тоже знали, что вы ко мне придете в гости, вы достали, у вас есть помидорчик. Но потом мы, люди нежадные, достали еще немножечко, что называется, базилика, подбросили здесь перчика, правильно, как сказать, и набросали еще зеленого лучка. Скажите, пожалуйста, вот второй вариант салатика или мой огурец, что посимпатичнее? Да. Точно так же, когда вы говорите, вот как бы, вот я только на одном гранате, ну можно, но это будет один огурец. А если вы сделаете салатик, почему нет? Хорошо? Отлично. Да. Так, да. Значит, смотрите, в принципе, химиотерапия ⁇ это первый удар на кишечник. Поэтому флорамакс однозначно. Причем, конечно, химия убивает, а мы опять этих волонтеров запускаем. Один какой-нибудь выживет. На фоне химиотерапии идет удар по печени. Безусловно, продолжаем. На фоне химиотерапии еще идет миокардиодистрофия. Мы можем добавить с вами аклерозкрат. И страдают почки, цистемин. То есть, чем тяжелее химия, тем больше мы с вами даем как поддержку. Вы должны понимать, наши препараты не снижают эффективности химиотерапии. То есть химия. Мы просто с вами облегчаем, что называется, осложнение после этого агрессивного лечения. Можно. Прекрасно. Прекрасно. Но я всем не расскажу, сейчас скажу, почему. Есть такие удивительные, что называется, группы крови, которым даже молочно-кислый продукт не показаны. Это первая, вторая группа. Ну вот, к сожалению, так, у них будет вздутие. Поэтому в данном случае, кто хорошо переносит кефир, вы можете сделать, что называется, найдете хорошую, что называется, паровку, действительно настоящую, бросите в этот самый, можете бросить, э, как раньше делали, ржаной хлебушек, вот это вот молочко с кислостью, уже получили просто простоквашу, и туда, что называется, высыпили 1 два на ночь этот самый капсулы. капсулы и получили кефирчик. Ну, это как сказать вот. Ну, да. Поэтому в данном случае. Да. Так как я как бы в разъездах, я могу вам сказать, у меня все очень логично. Я взяла две капсулы, выпила, но тем более я плохо приношу молоко. Ну, вот так вот. Так, друзья мои, последний. Ой, зимку 10. Какой хороший вопрос. Значит, тогда я позволю вам. Это напоследок, больше вопросов не задаете. Я хочу вам сейчас всем тогда передать огромнейший привет от Николая Андреевича Гусакова в лице его такого подарка. У нас впереди с вами август и сентябрь. Достаточно напряженное время еще по этой солнце, по жаре, по лету, по изношенности и так далее. И по варианту так называемого постковидного синдрома. Так вот, запишите, пожалуйста, ку 10 по одной капсуле один раз. И защита клетки по две капсулы один раз. Но если кто-то защиту, мне говорит, пьет там по одной-два раза в день. Мне все равно как, то две сразу, кто по одной. Вот эта схема на два месяца, это удивительный энергетический подъем, что называется, на этот период, чтобы вы в отличной форме пришли на сегодняшний момент в осень. Под Q10. 10 по одной капсуле один раз в два месяца. Там один стандарт 60 капсул. Защита клетки по две капсулы одновременно с этим. Это два стандарта, пьете два месяца. Это сразу же закрытыми глазами постковидный синдром чтобы вы знали, у кого есть вот этот хвост со Это для всех, кто все-таки хочет себя поддержать на еще оставшееся лето. И когда мы с вами знаем, что Q10 – это тот самый период, в смысле тот продукт, который у нас с вами облегчает работу сердца, то на сердце самые большие нагрузки – это идет июнь, июль, и это у нас с вами идет через полгода нагрузки, там получается декабрь, январь. То есть КУ-10 мы спьем с вами по два месяца, с перерывом э, через четыре месяца два раза в год. Все понятно? Да. Все, до свидания, аплодисменты всем. У меня ж, наверное, не слышат, я так думаю, Можете и слышать. или всем отвечаю. Угу. Татьяна, самый добрый вечер. Добрый. Смотрите, эндометриоз на сегодняшний момент, он лечится длительно, и, безусловно, он лечится фитосора. Как вы сейчас пишете, что сейчас уже более уменьшилось. Я не знаю, сколько вы пьете, но могу вам сказать, что в данном случае у вас должен быть контроль УЗИ, по которому мы должны видеть регресс. Клинически вы говорите о том, что у вас хотя бы более уменьшилось. Значит, продолжайте пить дальше. Эндометриоз обычно лечится программой. 9-12 месяцев. С уважением, Ольга Владимировна. 9-12 месяцев, да? Сейчас, секундочку. Я поняла. И мне пить просто мне врач до Александра она вот немножко всегда чуть-чуть другую программу.